Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут серби Игорь. Денис Синдиков. Меня зовут Марина Деникова. Я Я менеджер компании Турбодефект. И мы с вами зачастую общаемся только по телефону. География нашей компании довольно обширна. Мы работаем с Калининградом, Европой, Казахстаном и по всей России вплоть до Титропавловска-Камчатского. Поэтому не можем при каждой заявке встретиться с вами, выехать к вам, не можем принять вас гости. Поэтому я бы хотел вам не только рассказать, но и показать, как мы выглядим вживую. Я сейчас вам проведу небольшую экскурсию по нашему производству. Есть огромное желание показать наше производство. Я вам покажу наше производство, познакомлюсь с нашей продукцией, с помощью нашу нашего интервью. Всем привет! Я директор и основатель компании Турбодефлектор. Для этого вы пообщались с нашим менеджером. Мы очень хотим вам рассказать о том, кто мы такие есть, как мы работаем. И сейчас я проведу вам небольшую экскурсию. Сейчас мы находимся в отделе продаж. Здесь у нас работает порядка... Сколько у нас проводят человек? 7-8. 7-8 человек, плюс-минус. часть ребят находятся в командировках. В общем, вот так выглядит наш отдел продаж. Так, опускаемся вниз. Идем дальше на производство. Мы сейчас находимся в кабинете начальника производства. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Обрабатывал заказы. Если короткая емко, то... все. Но это он так считает. Это человек, который производит то, что вы заказываете. Здесь у нас сидит Екатерина. Катя. Поприветствую людей. Катя, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься у нас? В общем, она у нас логист и занимается отгрузкой. Вот это и Сергей Ципин ответственный за работу с рекламациями и за получение качества нашего продукта. В общем, мы постоянно с, с вас собираем отзывы. Они есть как хорошие, мы этому радуемся. Но больше всего мы радуемся плохим отзывам, потому что тогда мы понимаем, что мы можем еще сделать хорошего, где доработать, улучшить и так далее. Тут Светлана все пытается убежать от нас. Кладовщик, а мы ее поймали. Мы находимся на основном складе нашем, он такой небольшой. Здесь у нас всякие запчасти хранятся, всякие э, инструменты. Светлана, у нас здесь главный человек на этом складе. Света вообще молодец и красавец. А в чем твоя основная работа заключается? Так, пошли дальше. Здесь у нас находится... Всем привет! О, всем привет! Говорю, ты один. А где все да. остальные у тебя? Болеет один вопрос. Болезнь у нас косит наши ряды и сказывается на наших сроках производства. У нас здесь работают... Сколько жестянщиков? А что они делают у нас? Воздуховоды, переходы, метроходы, тросли клубана вентиляцию делать. В общем, здесь Одна у нас двери. цех жестянки и здесь мы изготавливаем все эти переходы, фасанины и так далее. Так, дальше мы идем в а, покраску. Дефектора выкрасим в порошковую окраску, в камеру. Здесь только Порошковая окраска, полиэляционная камера. Дальше мы ее запекаем. Загрузили, включили, и так далее. Подожди к Жене. Женя муж Светы, Но это не так важно. Да, Женя работал у нас в компании, не был никогда токарем и научился быть токарем. Но мы его обучили до да, токаря ЧПУ и сейчас у нас есть классный специалист токаря ЧПУ. Вот. Ну, расскажи, если вы как, как, как, как ты работу как работаешь. Красивую, да? ну, вот сейчас Женя покажет нам процесс, как это все у нас происходит. Не знаю, насколько там видно все хорошо, но <вы> штука крутая. В общем, как мы изготавливаем втулки. Здесь рядом с нами есть э, токарь Юра. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, мы просто смотрим, как ты работаешь, чтобы а... потом нашим клиентам показать, <сих> а почему у нас такие красивые ровные штуки. Да. да. <смех> вот, это Юра, он делает стоки. Поэтому у нас внутренности дефлектора, они полностью сделаны из нержавеющих элементов. А уходим, да. У нас параллельно съемка идет для нового сайта. Вот такая работа. Здесь у нас происходит Сборка. сборка. Основная работа сборка. Сборка готова. Сборка Сборка. Сразу же проверка на качество, упаковка. И, собственно, дальше уже на склад перемещается надбор. Посмотрим на ДК, где у нас заготовительные запчасти. У нас компрессорные. Здесь стоит большой компрессор. Да. Вот он у нас стоит большой компрессор, который дает нам Кислород, воздух воздух для, для, для, для, для наших да, заплевочников там мы много воздуха потребляем, вот такой компрессор стоит. Здесь очень тепло и жарко. Отлично. Тут у нас раздевалка, да ну как всегда такая раздевалка. Пока у нас тут такой, не обращайте внимания сильно бардачок, будем делать шкафчики, сейчас мы ребятам спецодежды купили, обновили, дали им, вот они такие красивые ходят, фирменные спецодежды. Шкафчики, лежим. в общем, постепенно революционируем. У нас есть душ. Почему у тебя свет не работает? Да, не работает. Нет. Ну, в общем, нет, есть нет, душ. Да. Душем же пользуетесь? Душим Душем пользуется. Есть душ. Здесь у нас есть сушилка для обуви и для одежды. Вот особенно сейчас осенью и весной, когда вот это слякать неприятности и так далее, дождь. очень полезно и ценным, что вот они могут Посушить здесь свои вещи. У нас в общей сложности в организации работает порядка 50 человек. На производстве человек 25. 5, 5 суммарно, ну там, с учетом разных даже, участков и отделов. Здесь у нас участок вот, нарезки. С чего все начинается? Да, то есть приходят вот такие вот листы металла. Вот, например, один из листов. Дальше они вырезаются, выкраиваются. Полиетина. У нас есть такие полосы, такие, ну всякие разные полосы, много всяких э, кусков, да, которые потом у нас выходят в э, какой-то законченный. Вид. Сейчас мы пройдем дальше, туда, куда дальше эти полосы переходят. Это туда, куда переходят полосы, начинается из листа металла превращаться в готовые изделие. Вот они, эти вот они эти полосы, а дальше пошла штамповка, зиговка, штамповка. сварка, человек на штампе сидит, вот он штампует и на выходе, выходе получаются вот такие вот запчасти, из которых мы потом делаем уже, собираем на участке лепестки, шапки, детектора, очень шумно. Делаем монтажи систем вентиляции, а, с проектированием и с поставкой оборудование. Вот у нас сейчас выполняется объект, три объекта по дымоудалению. Вот мы изготавливаем и монтируем воздуховоды дымоудаления. Выравниваешь? Да. Ребята на производстве они говорить не любят, они больше руками любят поработать, поэтому когда к ним подходишь с камерой, типа расскажи, что делаешь я выравниваю. Вот так вот не получается. Это нормально. Они хорошо работают, а болтать это вот менеджером надо уметь. Одного научил, ушел в ворсю. И тот уже тоже пошел в ворсю за мной. Ну вот. Боялся, что же. Ворсю был. И все. Вот так вы поставили, которые парники сделали. А большой гидравлический которые в зале Здесь есть yes. небольшой склад запчастей. Да, ну, вот такой вот склад запчастей. Мы наполняем склад запчастей, когда у нас есть возможность э, по заказам делать заранее, чтобы потом сроки отгрузки были максимально короткие. Так, мы сейчас находимся на нашем складе готовой продукции. И как раз э, аккуратнее подъезжает транспортная компания для того, чтобы сделать отгрузку. Сейчас мы будем грузить... Катя, сколько штук мы будем грузить? Какие у нас города сейчас уедут? И Хабаровск есть, и Сургут есть, Косоргут. и есть, и всякие разные. В общем, вот, вот такие города мы сейчас отправим наши дефлектора, а деловые линии нам в этом помогут. Поехали на склад. Так у нас выглядит склад готовой продукции. Здесь мы храним готовую продукцию. Зимой она обычно заполняется, летом она обычно пустеет. Здесь у нас обычно работает человека два, упаковываем мы дефектора в такие вот коробки, а большие большие мы делаем вот таким вот образом, для того, чтобы они в более целостности и сохранности доехали. Сейчас мы идем с вами на второй этаж место, где у нас сидит администратор Это Татьяна. Татьяна у нас отвечает за... Не убегай, сейчас с тобой тоже не <За что> отвечаешь у нас, Таня? Расскажи людям, пожалуйста. Ой, я отвечаю, по-моему, за все. За финансы, за кадры, за общее состояние коллектива, за то, чтобы у всех все было, и все было в лучшем случае хорошо. Да, а должность у нее заместитель-директор. То есть она мой заместитель, моя правая рука и... Спасибо тебе вообще за то, что ты такая есть. Рядом с ней располагается Ольга. Ольга сейчас бегает по производству и организовывает фотосессию. У нас тут собирался убежать уже Виктор, главный ну, попал в кадр. Наш. Да, попал в кадр. Пойдем расскажешь, где твой кабинет происходит. Это у нас бухгалтерия. Вот так вот она выглядит. Сегодня холодно отключается. Да, осень, включили. осень. Осень нам не включили пока еще отопление, мы все мерзнем, болеем но все равно выходим на работу а, здесь у нас в бухгалтерии находится три человека Светлана, Светлана и Виктор. А еще важный участок а, это участок где у нас проходит контроль качества продукции. Здесь у нас стоит вентилятор и каждый дефлектор мы выгоняем в течение нескольких минут и убеждаемся что он у нас крутится и все у нас проходит хорошо. После того, как он прошел контроль качества, наш отекашник ставит печать. И только после этого дефлектор упаковывается. Мы этим прям заморочились и знаем, что это важно и ценно проверять перед отправкой каждый дефлектор. Вот. Ну, я вам. Постарался рассказать о том, как у нас все устроено, как все работает. Надеюсь, рассчитываю, что мы будем с вами долго и плодотворно сотрудничать. С вами был Михаил Захаров, руководитель. Звоните своему менеджеру, задавайте еще вопросы. Будем рады общению. Хорошего вам дня. Пока. Вот здесь кабинет директора. нас таких любимых работ это принимать, а вот кстати, вот мы собираем рваные перчатки и выдаем взамен них новые вот так мы ведем учет материалов, чтобы у наших сотрудников вдруг на дачах не оказывалось много запасов перчаток, но я думаю все равно они оказываются, поэтому поэтому как бы не то чтобы нам очень получается видимо это а у нас еще есть такая вот штуковина для леди Гаги Слушай, вот так вот. Клевая штука. Вот ну такие штуки тоже заказывают.